Никогда не задумывались, почему полицейские такие злые? Так у них просто работа тяжелая. Видели, как выглядят отделы полиции? Неудивительно, что сотрудники там не очень любят людей, да и закон. Грязь, вонь, духота. И если задержанные в худшем случае проводят там 48 часов и уезжают, то полицейские находятся там постоянно, не нюхают этот запах, ходят в туалет, видят неубранные помещения наверняка просто российская власть экономит на уборке подумаете вы и будете неправы мвд исправно платит деньги за уборку и ремонт помещений и даже оплачивает питание для задержанных а если деньги тратятся то мы это проверяем мы распечатали технические задания для уборщиц и закупили всякие спецсредства для проверки частоты а яна и катя из петербургского унк обещали нам сходить в отделение полиции и проверить не экономит ли там на уборке и ремонте. Когда на этот раз мы достали акт про уборку, полицейские обрадовались, потому что, наконец-то, ОНК занимается тем, чем им положено заниматься, контролирует условия, чистоту пола. А мы с перчатками проверили состояние пола, туалета, раковины, Туалета. В общем, мы часто посещаем это отдел полиции, и оказывается, что почти каждый раз с туалета ну, действительно очень-очень плохо пахнет, кто-то из посещавших отдел полиции даже подарил освежитель воздуха, не выдержав. А состояние пола, ну, там есть уборщица, то есть честная уборщица без вагон, которая приходит по неизвестному нам расписанию и явно отдел полиции прибирает, потому что если бы она не прибирала, было бы не так. Где-то в плинтус оказывался таким, что перчатки были черными, но окей, уборщица работает в неизвестных условиях, это отдел полиции. Контракт то, по которому мы составляли акт, по-видимому, типовой и никак не рассчитан именно на этот отдел полиции, потому что проверить меня этого диспенсера невозможно, диспенсеров нет. Явно уборщица даже если очень старается, не сможет убрать грязь под ободком унитаза, потому что в туалете место унитаза находятся чаши это просто дырка в полу, как на вокзале. Перед тем, как зайти в отделение полиции, мы приобрели белоснежные перчатки, чтобы провести ими по поверхностям, которые должны убираться по техническому заданию. В результате они превратились в безобразные черные перчатки, на них много пыли и грязи. Почему же так получается, что МВД тратит достаточно большие средства, а становится только грязнее? Все, на самом деле, очень просто. Потому что контракты на уборку получают всякие жулики. Вот, например, Лакшин Михаил Анатольевич. Связанные с ним компании получили только в этом году контрактов с МВД на 4,5 миллиона рублей. Но известен Михаил Анатольевич не поэтому, а потому что проход фигурантом уголовного дела по мошенничеству. Его обвиняют в том, что он поставлял бракованные консервы для Министерства обороны. Кстати, о консервах. Многих ни разу не кормили в отделении полиции, и мы даже не знали, что нам положено. Но мы спросили у МВД, и нам ответили, что питание для задержанных закупается во все отделения. Каждый день. Разное меню. Например, паста, рыба, кура и мясо. Самый настоящий гастрономический рай, который нам положен по закону. Где это все в отделениях, нам неизвестно. Конечно, мы отправили жалобу городскому руководству полиции и получили просто великолепный ответ. Все осуществляется в соответствии с нормами и правилами. А если есть факты нарушений, пишите, разберемся. Считаем, что вызов принят. Вот эти перчатки, это вполне себе доказательство качества выполненных контрактов по уборке помещений. ГУ МВД России мы ждем скорейшего решения проблемы. Соответствующую жалобу мы отправили повторно. Ну а вы ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Вместе будем бороться с несправедливостью и воровством.